Долго собирался с мыслями, чтобы отучиться у Александра Санкина, слышал отзывы своих коллег, знакомых, которые были не только положительными, были очень восхитительными. И отучившись, я как бы понял, что они говорили правду. Вот. Получил массу знаний, не только теоретических, но и практических. Теперь я могу с гордостью сказать, что э, могу продать любой объект э, по максимальной цене в кратчайшие сроки, вот, используя при этом новейшие технологии, э, маркетинговые. Вот, все собственники будут довольны.